Войска Центрального военного округа (ЦВО) впервые оснастили глубоко модернизированными радиолокационными станциями Неба т которые заступят на боевое дежурство в регионах Урал и Поволжье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа. Глубоко модернизированные радиолокационные станции «Небо-Т» впервые поступили в войска Центрального военного округа. В ближайшие дни они заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжье, говорится в сообщении. Комплекс «Небо-Т» входит в одноименное семейство радиолокационных станций. Их разрабатывают специалисты Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Существуют две версии установки – для сухопутных войск и войск противовоздушной обороны (ПВО). В качестве плюсов версия для ПВО отличается широким спектром возможностей. Однако локатор менее мобилен, чем вариант для сухопутных войск. Комплексы неба способны найти цели, в основном истребители, в радиусе от 65 до 300 километров. Небо Т по своим тактит и техническим характеристикам превосходит аналоги. Станции способны быстрее и точнее находить и сопровождать аэродинамическим и баллистические цели в радиусе до 600 километров, добавили в Центральном военном округе. В 2020 году ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что вторая загоризонтная РЛС-контейнер — радиолокационное поле, которое накроет практически всю Европу, — будет развернуто под Калининградом. В апреле того же года известия, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что РЛС «Небо-М» и подлет, усиленная автоматической системой управления, АСУ, М, прикроют небо Дальнего Востока. В октябре 2019 года генеральный директор Недар Кирилл Макаров сообщил, что размещение контейнеров в глубине России объясняется существованием мертвой зоны радиусом 900 километров. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.